Доступ задачник есть у всех сотрудников, он предоставляется автоматически. Для работы с заявками на оплату, сотруднику Центра финансовой ответственности необходима группа прав доступа «Финансовое планирование», в случае их отсутствия, руководителю сотрудника необходимо выставить служебную записку на включение сотрудников в группу.